Так же, так же, так же. А, Краска в салоне уже другая. Вот. И фонари другие. Ну там фонари, потому что пострадали неоднократно, я полагаю. Но не у меня. Ну, но... на не у меня. Хотя у меня не отлетали, но вы потом в новый корпус собирали. О, прикольно. Итак, Александр Калашник в роли лидера 16-й квалификации у Никиты Лукьянова 17-я позиция Хорош. была и тут оба гонщика чувствуют себя вполне комфортно. И уютно в столь непростых условиях. Ребята уже потренировались сегодня с утра. Я так понаблюдал немного. Перекладку-то подсмазал коваш И мы в целом можем ожидать многого сегодня по ходу ТОП-32. Ребята а едут, -то едут близко. близко. Прямо сейчас без регистрации СМС. По ссылке в ВК. Давай-давай, И что-то все остановились сейчас. Снова а, замерло вот, все до рассвета красивые. у нас в какой-то момент. Это, конечно... Сложные условия, прямо скажем, для столь мощных автомобилей Они начинают буксовать, мылить, стоять на месте, особенно в больших углах Поэтому здесь важен тотальный контроль над автомобилями Саша Калашник, там была тенденция к развороту, но как будто бы справился Лукьянов молодец Никита, ну и смотрим, вторая часть этой дуэли Александр Калашник в роли преследователя. Никита там двумя колесами за пределами трассы оказался, но в итоге выбрался из этой непростой ситуации по-моему, даже не закиз заволил. А -а -а -а -а. Саше пришлось весь поворот практически ждать, что будет с лидером. Ну и теперь надо уже давить, Ой, надо уже можить. Тогда им поделает вещи, по-моему. Красиво. Красиво. Так, тут чуть-чуть смещается внутрь. Александр Калашник, но не настолько, чтобы это стало для него в итоге проблемой. Хоп. Синхронно. Ой, какая красота. И теперь надо, надо внутрь чуть-чуть запрыгнуть Александру Калашнику для того, чтобы снова подъехать к лидеру. А как будто бы у Никиты разулось заднее левое колесо, но я могу ошибаться. выглядело это как-то похоже. Да, у него спустило заднее левое колесо. Ого. Ооо. Ой ой ой ой, ой ой ой ой Саша, Саша! Как так-то? Как... Никита Лукьянов, в топ-16. <говорит> да, что-то -то, что -то у нас поменялось в судейском корпусе, я вот не могу понять до, до конца до сих пор, что именно. <смех> Никита Лукьянов лишь 17 место Вчера занял в отборочных заездах а, У него было в активе 92 балла А Айрат Ибрагимов показал 99 баллов Причем, Гочи, прикинь, 99 баллов По РДСовской системе Ой, я, зари, зари, зари. Так, помчали Хорош О, На постановке Айрат был До того момента, пока не остановился Но это, конечно, ошибка Будет ему дорого очень стоить а, непонятно, что-то произошло. Сильно Возможно, кстати, к краю да, сильно близко к краю трассы и попал там на мокрую часть. А дальше, а дальше как в тумане, что называется. Ну, посмотрите, как он круто едет лидером, даже несмотря на вот эту свою а, невероятно... невероятную оплошность, которую он допустил на постановке. Но оба участника разобрались. Оба участника продолжают заезд. Ну и здесь стоит отметить также и Никиту. Он э, решил тоже заезд продолжить. Ну, так, как будто бы справляется с ГТшкой. Повезло человеку, да. вроде Казалось бы, выиграл квалификацию, должна быть простая сеточка. А тебе вот будьте нате, тысячесильный, тысячесильный ГТХ, Никита Лукьянов. Попадается и все. На этом все. Для Айрата для Ибрагимова. Заканчивается. Опять такое ощущение, что подскользнулся по на ровном месте. Да, опять по краешку поехал. Красный флаг. И, соответственно, мы фиксируем, что Никита Лукьянов выходит в топ-8. Короче, я решил познать новые грани, но понял, что я к этим новым граням все-таки не готов. Грани слишком где-то... Итак, Никита Лукьянов, Александр Казанцев. Что же из этого интересно выйдет, учитывая, что Александр Казанцев будет лидировать в этой паре? Ой, свалил, место. свалил У -у -у. Казанцев! А свалил, как? Казанцев. А как это произошло? Сейчас еще и переразгонит Лукьянова. Но нет, это вряд ли, конечно. Консервативно поставился, конечно, да, очень Казанцев. Да, а Но Никита Лукьянов не повелся на всю эту историю. Он догнал и сейчас, конечно, не слезет с Александра Казанцева. Ох, лютый заезд, да, Красотища. Ну, прям жир. Жирный жир. А Александр Казанцев, мне кажется, вообще все достает из своей машины, что там есть. И даже немножечко... Э -э и какие-то... Внутренние запасы дополнительные еще там Фу, Изыскивает Красота Ну что вот с ним делать? Как вот с ним воевать? Сейчас посмотрим Пилот Pin Up Devils Racing Team Против пилота команды Side Masters Смотри, не отстает Саня-то Ай-яй-яй, Саша, ну вот первым ты что так не сделал? Ничего, он наприлипал Лукьянов, как прикольно Да, конечно, очень тяжело. Таким бою. Нормально Красивое. А это вы продаете, Дрифт? Нет, только показываем. Ну, тут как будто бы близенько Саша смог подъехать. Вот more, more time. time в паре Никита Лукьянов. Александр Казанцев. Баланс машины изначально. Казанцев, Александр Никита Лукьянов. Вот за этой беседой мы как-то и не заметили даже. Того, что у нас на трассе происходит. А на трассе у нас происходит настоящий праздник дрифта в исполнении двух этих великолепных господ. Один представляет Екатеринбург, ну, по факту, проживая в Сочи. Другой представляет город Киев. Ой, зачем ты там этот ручник дал? Какие крутые искры там только что были из-под БМВ. Что творится-то вообще? Это законно вообще или нет, вот так дрифтить? А тут сейчас Никита Лукьянов подотвалится, потому что мылить почему-то он начал в гиперуглу, с гиперуглом. Дерзко. Есть тут вот ощущение, что после таких проездов, где-то вот а на стадии топ-8 или топ-4, не, не отстанет. Давай, Санька, подари нам праздник дрифта. Перекладывается Александр Казанцев и остается рядом с Никитой Лукьяновым. Здесь из гейта вырывается огромное количество огня а -а -а. из-под гтшки одним колесом там дропнулся немножко. Так, тут через внутряночку Саша Казанцев остается рядом с лидером. Чуть запоздание перекладки. Да что они вообще себе позволяют? А -а -а -а. Короче, МТ, да? МТ. Еще один МТ. Так. Смотри, опять казанцев как будто бы свалили. Ой, Оп, это давай, давай давай давай, а -а -а давай, давай, давай, давай. А, -а, -а, -а и наконец-то мы увидели фирменную постановку Сани Казанцева. И ты погляди, что творят. Ой, я казанцев не поехал. Как будто бы не поехал. Ну, так как да, а тебе, да, когда, когда в заднее крыльцо... Нет, не понятно, казанцев сломался, и потом удар получил. А, -а, -а, -а, а, да. Эх. Это 30 ногой. Вот, смотри, что он ее пинает просто. Спросил на прямых колесах ехать, Просто спросил, без возможность, нет. Спросил, всех обманул. Спросил, можно или нельзя, ему разрешили, а он Не развернулся. вот в чем было. Заглох. Тоже заглох? Не, не заглох. Так, за выход в финал. Да, это полуфинал. Второй Никита Лукьянов, Владислав Сазонов. 665 номер. Пятым с результатом 95 баллов. <смех> Рыкса, если от него сейчас уедет, я тоже сильно удивлюсь. А она, в принципе, так и делает. Я да. ушел. Пришлось сильно там тормозить а, Никите на постановке, но разобрался он в итоге. Так... Слушай, а я бы не сказал, что Рыкса-то уступает по темпу сильно ГТК. Я бы даже сказал, что Никите приходится работать немало там для того, чтобы прикольно близко там ехать. проехал Да, он как карта просто такой прокатывается там очень прикольно Зад... задний микрофон. О, а что отстал? Теперь... Кто, Никита? Ну. ну так сложилось. Что-то в этой части он еще пока никого не прирурит. А где? А что? Ну, не сказать, что гиперпрессия. Полуфинальные пары Никита Лукьянов в роли лидера. Владислав Сазонов Опять в роли преследования. Да, на трес на трес за клес боя. Ого! Дави, дави, дави, Вот это моща, вот это пошла вода горячая. Так, здесь главное не засидеться. Хард Речос переложился. Давиды, Дави, Давидови. И здесь надо подъезжать. Поймал, поймал, поймал смотри. Оп! Ай-яй-яй, отпал. Отпал, обидно очень. Причем отпал. В таком месте, в котором Вся отпадать нельзя. Так ну-ну-ну через нутряночку здесь и тоже тут газ зачем отпустил-то ну ну ну давай-давай-давай -ну, да лукьянов лучше. круто Кру... вот посмотрели друг на друга показали друг другу большой палец и это финал и это финал дамы и господа никита лукьянов в роли лидера в первом заезде против александра мезенцева Против Санкт-Петербурга. Тойота GD86. 2 GZ GTE против BMW E36. На тоже на GZ. Ого! Австал-то хорошо поднял. прям здорово очень. С меньшим углом, правда, но тут без вариантов. Если такой таким же углом пытаться ехать, то Никита Лукенов уедет. Ой. Но он и так, в общем, уедет, получается. Да. Ну еще посмотрим, как Никита справится вторым номером. Конечно, с э, таким по меркам джетишки не самым быстрым соперником. Есть ощущение, что даже у Саши Казанцева 30 побыстрее ехал. Да, есть ощущение. И финиширует Это пара. Ну, И варианты. Так, Никита Лукьянов в роли преследователя Александр Мизицева в роли лидера. В какой-то гиперсредний угол. Все встали. Встали. Все, да. Мимо первого клипа. Александр Мезенцев. Но на это никакого внимания абсолютно не обращает Никита Лукьянов А просто продолжает прессинговать а, лидера. Ну, тут по традиции пропустил ну, а Дальше протоконит. Как же много дыма. От одной машины. От одной машины, да, причем за себя и за того парня дымит. Никита Лукьянов Чуть-чуть прямых колес Но тяжело, тяжело Никита Лукьянову Приходится очень много работать Ручников, педали измельчения и газов Дух <сих> чепы. Итак, Никита Лукьянов Поддерживает победу на втором этапе Молодец, а, хорошо Сочи в Челлендж И победителя Никиту Лукьянова Мы поздравляем с тем, что Он таки Победил. смог Он таки смог, потому что а, На прошлом этапе при, своей колосс, при своем колоссальном преимуществе он выиграл квалификацию, но вот а, в топ-8 или в топ-16, топ да, отвалился. Именно там а, мы транслируем все наши а, гонки. Вот еще раз вашему вниманию победители этапа Владислав Сазонов, третье место, второй Александр Мезицев, победитель Никита Лукьянов.